Натуральное дерево, он дорогой, как 700 тысяч. Обалдеть. Хорошая, интересная серия. То есть вот такого плана, вот какие-то угу. комплексы, да? Да вот тоже резиновая, каучуковая. То есть угу. оно тоже долговечное. Он, ну да. А сколько вот такого? Ну, городочек этот, стоит? Ну, это натуральное дерево, он дорогой, как 700 тысяч. Обалдеть. А натурально оно же чем-то покрыто? Вообще ничем не покрывается. Это рабиния, акация, она не требует покрытия вообще никакого. То есть у нее ни насекомые не заводятся, ни сколок, То есть вот просто обработанное дерево. Это Даже на... вот эти где... цветные, это не краска, это масло с пигментом покрытое. Это, ну, наверное, все. с Африки, да? Нет, это Краснодарский край. Там Да, такое дерево. Да, а давно уже, еще с 2014 -го года, начали полностью и металл, и дерево, и вся фурнитура, ну все, что есть, все российское на заводе, ага. Дав давно ничего за границей Никакие комплектующие не берем. Все, Вы на, именно, на, да, в а, Челябинске? Завод в, Пер завод в Первоуральске. А, а, наш, а, здесь, так и называется, наш двор, это завод так называется. Ага. А мы представители по Челябинскому. А ну, это, конечно, серия дорогая, есть, конечно, гораздо, ну, <смех> попроще. А попроще там что, другое вот там? дерево какое-то используется? там просто уже не натуральное дерево, а идет брус. То есть это же вот массив дерева. Ага, ну вот брус вот как на вот, у стенда, да? <смех> ну, ну, да, да, <смех> она стойкая. Вот интересная она. Лучшая, интересная серия, то есть вот такого плана вот какие-то uh -huh. комплексы, да? Uh -huh. Здесь вот, уже груз, березовая панера, все это ну, очень хорошо смотрится и в общем-то. Такие... Это вот как во дворах делают? Да-да-да-да-да. Это вот на, uh -huh. мы во многих, кстати, территориях во многих районах именно участвуем вот в этой благоустройства городской среды в этих программах и uh -huh. с ЖЭПами работаем с управляющими компаниями. Ну, много где по Череповцам. Здорово. Кто это, дельфинчик? А? Не закрепленная качалка, а? не... ну так сфотографироваться, может, качаться не надо. А скажите еще, вот батуты тоже ваше производство? Батуты мы тоже дилерство с этого года взяли, сложно ли заняться. Это производитель скок, встраиваемые батуты. Мы их официальные дилеры uh -huh. на, на сегодняшний день, именно вот в Черябинске. Пока у нас в городе практически нету. Ну, так вот это выглядит, uh -huh. так потом устроен. Это, вся вот эта часть, это получается под землей. Вот все, что угу. короб вот этот. А вот, допустим, таких вот вариантов нету, чтобы вот эта вот часть вокруг мягкая была. Ну, я думаю, это уже, наверное, вообще, а вообще прям мягкая. Ну да, чтобы если упал, то не сильно ударился. Но это уже индивидуально, наверное, можно как продумывать. Так вообще рассчитано именно вот это у них. Это вот тоже как резиновая такая, вот как покрытие, площадка. А так издалека, как будто бы пластик. Нет, нет, нет, это вот тоже резиновая, каучуковая. То есть она тоже долговечная, морозостойчивая. Наверное, можно какой-то ковролин или искусственный газон приклеить. Можно, конечно, желание. Чем хорошо вот эта вот сетка, что она вроде не сетка, а вот... Это не пластик, как он правильно называется, сейчас скажу, какое название у него в этой Термоэластопластовые элементы, термоэластопласт. Ага, а вот здесь вот написано, да. ну вот нарисовано. Можно такую сетку сделать. вот а вокруг это вот, окантовка, это, это тоже, тоже Это тоже резина, да? просто а, окрашенная. Ага, понятно. И просто выделяют вот эту зону, потому у -у -у. что вровень вы ставите, да? И выделяется эта зона другим цветом каким-то, чтобы видно было. А, ну, спасибо. Как а размеры, все, там, круглые, квадратные, там треугольнички, и цвета и все, ну, угу. все. Как говорится, все, что желать, пожелайте. Много. А, ну, вот, а они больше могут быть или Конечно, вы... не много. Нет, нет. Допустим, вот, самый вот, большой какой? Получается, вот это самый маленький. Ага. Самый большой будет вот круг 210. То метра. есть если у этого прыжковая а. зона 66, то там будет 51. Полтора метра. Да? Много, да? Ага. А. Ну это вот одному попрыгать, да, получается. Там, вот, одного. А. а если а. побольше, то можно... Ну побольше, там уже. полтора, это вот, наверное, как раз вот этот круг э. такой будет. Нет, это даже побольше будет. это, а, это даже 5? больше на 15 сантиметров, 5 -5. на 16. Ага, спасибо. А. А. А.